Перед Новым Годом мне присылали обложку нового журнала «Экономист» и предлагали, чтобы я ее расшифровал, но меня как-то мысль по этому поводу не посещала, и тут я стал одного бывшего разведчика слушать, который назвал рисунки на обложке журнала криптограммой и принялся рассказывать о значении цветов, которыми обозначены фрагменты общего рисунка. И тут меня осенило, то есть всему свое время, вот и для обложки экономиста оно пришло. Поэтому я вам, уважаемые зрители, с удовольствием и предлагаю расшифровку этой криптограммы. Каждая криптограмма – это информация, представленная неким специфическим способом. В криптограмме важно не спрятать актуальную информацию, а с помощью ограниченного набора символов зафиксировать, сохранить и передать актуальную информацию. Ключ к криптограмме на обложке журнала «Экономист» состоит в следующем. Первое. В качестве символов, с помощью которых записывается информация, применены рисунки. Здесь для прочтения нет никаких препятствий ибо рисунчатое письмо до сих пор сохранилось в Китае и соседних странах. Эти рисунки неправильно называют иероглифами, но на самом деле это не иероглифы, то есть не священные знаки, а самые обычные примитивные изображения фрагментов окружающего мира. Читается такие знаки просто. Изображен дождь, читаем дождь. Или, может, читаем моросить, идет дождь, и так далее. Одного определенного соответствия у рисунчатого знака не существует. Второе. В качестве дополнительного средства фиксации информации использован цвет. Его применение в окрашивании рисунков построено на двух факторах. Первый фактор – колор, то есть непосредственный цвет. Второй – насыщенность, то есть глубина цвета. В современном обществе цвет принято употреблять для фиксации эмоций. Вспомним хотя бы светофор или цветовой тест, который обычно проходит при получении справки о здоровье для получения, в свою очередь, водительского удостоверения. Мы сами, когда записываем какой-то тест, частенько тоже окрашиваем разные фразы в разные цвета. Это делается для того, чтобы придать черным нейтральным фразам эмоциональную окраску в этой связи цветовая гамма фиксирует информацию так центром гаммы является зеленый цвет он обозначает разрешение разрешение для какого-либо действия или события точно так же как в светофоре загорелся зеленый цвет иди в область низких частот после зеленого цвета идет желтый цвет он обозначает пограничное состояние или внимание. То есть не запрещено, но еще и не разрешено. Помеченные желтым цветом находятся в состоянии проверки, в состоянии ожидания, в состоянии повышенного внимания. Как, например, такси. Именно по этой причине автомобилей такси выкрашивается желтый цвет. Далее, в область низких частот идет красный цвет. Он обозначает запрет, опасность, агрессию. В область более высоких частот от зеленого цвета идут голубой цвет, синий, а затем фиолетовый. Голубой цвет обозначает гипердвижение то есть движение столько, что оно выворачивает ситуацию наизнанку, и изначально положительная ситуация становится порой отрицательной. Если в этом контексте сравнить между собой красный свет и голубой, то разница вот в чем: Красный цвет – это пассивный запрет, пассивный негатив. Запрет через остановку. Голубой цвет – это отсутствие запрета и в основе своей положительные действия. Но негатив иногда возникает из-за того, что вследствие гипердвижения Разрешенная область превышена, и состоялся выход за пределы разрешенной зоны. То есть голубой цвет – это активный негатив при разрешенном действии. Надо отметить, что в сознании западных народов, а ими составлялся этот рисунческий текст, не существует синего цвета. Поэтому синий цвет на обложке не представлен, только голубой. А это не одно и то же. Голубой цвет ближе к зеленому, то есть он более разрешен и более положительным, чем синий. Итак, синий цвет пропущен в силу специфики западного зрения. Затем идет фиолетовый цвет. Это обозначение еще более сильного движения, ультрафиолетовая область. В ней лучи солнца заставляют кожу человека загорать и сгорать. То есть фиолетовый цвет это еще большее разрешение и еще большее побочное действие. Фиолетовый цвет последний в гамме и он, будучи с краю высокочастотных цветов, смыкается с краем инфракрасных, низкочастотных цветов. Это происходит потому, что восприятие цвета происходит не только по частоте. Итак. Фиолетовый цвет соответствует наиболее передовым, наиболее разрешенным, наиболее стремительным областям человеческой деятельности. Причем эти области настолько продвинуты, что они сами по себе этой продвинутостью несут опасность и другой негатив. То есть изначально очень положительный импульс превращается в хаос. И наконец черное и белое. Поскольку основным полем является черный цвет, то это значит, что применена система RGB, то есть компьютерная система, построенная на генерации света. Существует еще системы SMIC, построенные на отражении света. Так вот в системе RGB зритель видит то, что излучается в его глаза. Нулевое излучение соответствует черному цвету, максимальное белому, поэтому черный цвет это абсолютное нулевое состояние какой-либо информации или описания какого-либо действия. Почему на обложке использован принцип RGB и почему следует читать именно в этой шкале? Потому что принципиально первоначальным является именно принцип свечения, такой же, как используется в телевизоре, нет сигнала черный, есть сигнал проявляется цвет. На рассматриваемые обложки журнала в черном поле могут быть какие-то рисунки, но их излучательная способность равна нулю, то есть проявление физических событий, возможно зафиксированных под этим черными картинками, равно нулю. Черный цвет – это обозначение того, что не интересует общество или того, о чем общество даже не подозревает. Белые картинки наоборот. Они являются максимальными по накалу свечения. Они являются традиционными, обычными, общепринятыми, стабильными, максимальными и так далее. Белый цвет эмоционально нейтрален. Теперь о насыщенности. Чем бледнее цвет, тем он ближе к белому. То есть традиционному и стабильному и тем меньше в нем эмоциональная окраска, вносимая другими цветами. То есть розовый цвет – это белый с добавлением красного, серый – это белый с добавлением черного. И так далее. И еще один фактор в рисунчатых символах, который тоже несет информационную нагрузку и который тоже следует учитывать при прочтении – это положение предмета на рисунках. Например, старик изображен сбоку, а кореец и другие – анфас. Если рисунок – анфас, то это непосредственное влияние изображенного предмета на читателя. Если сбоку, то читатель просто наблюдает за событием, изображенным рисунком. Другие положения говорят о другом отношении события, изображенного рисунком, к читателю. Теперь, когда мы разобрали систему цветового кодирования рисунчатого письма, я коротко сформирую из рисунков, представленных на обложке экономиста, текст. В 2018 году погода в мире будет меняться от туч и потопов до ясных солнечных дней. Чтобы разобраться в этом и жить в таком подвижном мире, нужно обладать воистину ясновидческими способностями и уметь при каждом падении приземляться на лапы, как кошка. Картинки и образы, события и впечатления будут меняться так часто, что дадут мощную пищу для кинематографа, как новостного, телевизионного и документального, так и для художественного. Многие аспекты телевидения и кино негативно скажутся на воспитании детей, на темпах деторождения и вообще на детском вопросе. Однако США останутся верны принципам свободы которую будет поддерживать и президент Трамп, хотя некоторые аспекты его деятельности будут вызывать некоторую настороженность в обществе. положительных тенденций будет больше, мир будет стремиться двигаться конструктивным путем, и эти соображения, в том числе и понимание европейских народов, что главное народ, а не псевдосоюз с непонятными целями, приведет к тому, что Евросоюз перестанет восприниматься как необходимое и насущное единое целое и возникнут моменты распада и выхода из его состава некоторых стран. Европейское население продолжит стареть и это станет главным поводом для беспокойства на этой части суши. Возникнет нехватка квалифицированных рабочих кадров, что поставит европейское да и вообще мировое машиностроение в опасную ситуацию. Но в передовых отраслях, таких как космос, ситуация останется стабильной. Будет осуществляться весьма быстрое движение вперед. Научные исследования получат еще более сильный импульс. Наука будет развиваться очень быстрыми темпами. Серьезно пошатнется вера. Люди перестанут ходить в храмы. Возникнет опасность распространения биологического оружия, а обычные виды вооружений продолжат множиться быстрыми темпами. Государства не перестанут вооружаться. Продажи оружия возрастут. Продолжат появляться имперские амбиции. Англия и Россия будут находиться в состоянии противостояния по вопросам наследования престола Российской империи. Окончательно выяснится, что королева Англии умерла и что ее давно уже похоронили в московском Кремле в усыпальнице, которую теперь выдают за могильник рота Романовых. Сохранится опасность воздушного удара по азиатской части. Удар будет планироваться оружием, которое называют ядерным. Об этом много будут писать, говорить и другим образом коммуницировать, но поскольку никакого ядерного оружия не существует, Северная Корея останется в том самом состоянии, в котором она есть и сегодня. Будет чуть снижен боевой дух, но некоторая серость будет вызвана усталостью от долгого процесса противостояния. Азиатский регион утратит положение на рынке выпуска ширпотребы, но сохранит позиции по выпуску промышленных товаров, хотя доля их выпуска несколько уменьшится. Зато новый мощный импульс получит туристическое направление в Азию. Этот рост будет происходить на фоне стагнации рынка туризма на Ближнем Востоке. В Юго-Восточной Азии неотягощенные интеллектом правители продолжат развивать ядерную военную программу и будут проводить взрывы, называя их ядерными. Особо сильно крышку сорвет китайскому лидеру. Он серьезно начнет считать, что чуть ли не мессия и что пришло его время, когда ему надо допрыгнуть до Бога. Аналогичная ситуация привычно сложится и в самой милитаризованной и самой нецивилизованной стране мира – Индии. В Англии настанет сложное время, будет упадок развлекательной культуры, на фоне чего настроения станут непраздничными. Люди ударятся искать отдушину в примитивном спорте. В Европе ситуация станет еще более сложной. Страны начнут еще более агрессивно вести себя в отношениях друг с другом. Количество провокаций на границах возрастет. На этом фоне сумасшедшая бабка по имени Ангел Смерти, то есть Ангела Меркель, продолжит свою преступную политику, причем ее действия будут максимально по накалу и всегда будут приводить к крайне негативным результатам, как для Германии так и для всей Европы. А Германия и Европа даже не подумают перед смертью бороться. Они продолжат развлекаться, вести свой обычный ход жизни. Это будет происходить на фоне тотального замещения европейцев новыми толпами мигрантов, которые уже во многих территориях сложили голосующее большинство и голосуют так, как нужно им, а не коренным народам. В Европе идет геноцид местного населения, реализованный избирательным правом и опирающийся на европейские законы, фашистские по отношению к местному населению. Франция, и так уже заселенная мигрантами, еще больше распахнет перед ними ноги. На Владимира Путина некие изломные силы продолжат оказывать показушные негативные давления. Он продолжит править Россией и вести ситуацию так, что по многим отраслям будет не сильный, но спад. В 2018 году будет построен мост в Крым, это будет главным достижением Путина. Возникнут новые опасности, связанные с роботами. Мир встанет в позицию настороженности, на этом фоне Люди все больше станут выступать против цирковых съемок космоса. В массах все отчетливее зазвучат вопросы к космонавтам, к астрономам и к официальной науке по поводу космоса, планет, звезд и существа космических исследований вообще. Толерантный мир, находясь в предсмертной агонии, продолжит самоубийственное возвышение Африки переселенцев из африки в южноевропейских странах будут защищать местные органы полиции такое засилие у местного населения вызовет окончательное отторжение так называемых мировых религий и главное ветхого и нового заветов влияние на геном несдерживаемые в том числе и религиозным фактором получит полный карт бланш появятся химеры клоны и другие полулюди они проникнут в спорт и там станут состязаться с чистым человеком. Персональные данные станут доступными для любого человека. Со всей очевидностью проявится мессия, который проложит традиционные пути спасения. Это будет происходить на фоне снижения привязки к нефти и на фоне традиционного усиления роли государства. Представления о космосе будут подвергнуты чрезвычайно активной экспертизе, после чего установятся новое знание в виде нового третьего Солнца. Направление мирового развития сменит свой знак. Теперь вектор будет направлен не вверх к звездам, а условно вниз, внутрь нуля. Этому будет способствовать развитие народного мониторинга, который сможет осуществить каждый человек с помощью подручных средств, в том числе и фотокамер, установленных на квадрокоптеры. Развитие цифровых технологий потребует больше электричества. Все более актуальным станет то, где и как получать его. Цивилизация станет электрической. И в конечном счете, все внимание в 2018 году будет приковано к тому, как повелит Великая Богиня, которая уже дала добро на то, чтобы новый Мессия стал организовывать жизнь по-новому.